Всем привет, друзья! Вы на канале Дядя Лив И в этом видеоролике мы рассмотрим с вами, как установить Game Loop на свой. Для начала, ребята, я хочу обратить ваше внимание на то, что Game Loop уже обновлен. И прошлая версия уже, грубо говоря, она никуда не годится, потому что за нее вам могут влепить тупо бан. Сейчас уже Game Loop вышел обновленный, 90 FPS, 7.1 бета-версия. Перед тем, ребята, как мы начнем с вами скачивать и устанавливать обновленный Game Loop, необходимо проверить. И удалить изначальный геймлуп, если он уже у вас установлен на ПК. Для этого вам необходимо перейти в мой компьютер, удалить или изменить программу, удалить геймлуп. После проверить вместо расположения, куда вы устанавливали game Loop, остаточные папочки, ребят. Вот эти все папки, которые касаются геймлупа, их необходимо будет тоже удалить. После того, ребятки, как мы все удалили, мы знаем, что наш компьютер чист. Мы отправляемся по ссылочке, которую я закреплю в описании. Отправляемся и скачиваем наш новый с вами Game Loop. Соглашаемся и нажимаем установить. Так как он у меня уже установленный, я вам покажу дальнейшие действия после установки. Ну а перед этим я бы хотел попросить тебя, мой друг, подписаться на мой канал, прожать колокольчик. И обязательно лайк, комментарий под этим видео. Понравилось тебе или нет. Значит, после того, как мы установили с вами Game Loop, он запустился, установился движок. Мы находим игру, которая нам необходима. В данном случае это PUBG Mobile. Скачиваем ее, запускается движок. После мы переходим в настройки. Здесь в настройках, ребятки, сейчас я вам немножко покажу, как... Сделать так, чтобы у вас было все чеки-бомбони. Но напомню, что это будет при каждом обновлении необходимо будет делать эти действия постоянно. Выбираем OpenGL. Ставим, как у меня здесь все. Здесь по дефолту выбираем только разрешение своего монитора и процессора. Все остальное ничего не трогаем. Можете выбрать, через что у вас будет запись микрофона, через что будет вывод наушников. И здесь выставлять все по разрешение своего экрана, что у вас монитор сможет изображать. В моем случае это 1080, высокое 90 FPS. Я сохраняю это дело. Окей, закрываем полностью, сносим из трея, нажимаем выйти, нажимаем Windows R REG Edit, пишем и входим сюда. Затем идем по такому дереву. HK Current User, Software. Mobile Game ПК. Опускаемся ниже. И попадаем вот, э, вот сюда. вот Получается Mobile Гейм ПК. И мы попадаем вот в это дерево. Смотрите. Это э, дерево относится к Tencent Game Loop. В общем-то нам необходимо здесь изменить всего лишь две вещи. Это VM DPI. Десятичная. Ставим здесь. Допустим я ставлю 900. Вы можете чуть меньше попробовать, от 600 пробуйте. Это повлияет на качество изображения картинки. И memory я выставляю также на десятичном. У меня 12, допустим, я ставлю 9000. Это 9000 мегабайт. Тупо сразу устанавливается на нашу с вами игру. Все, после этого вы здесь ничего больше не меняете. Запускаете игру, наслаждайтесь своим геймлупом. Если вам понравилось это видео, ребятки, обязательно подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, прожимайте лайки. И мне очень важно, ребята, ваши комментарии под каждым из видосов, которые я выкладываю на канал. С вами был я, дядька Ванька. Всем спасибо, до скорой встречи и пока.